Используй для заправки мобильное приложение Neste и внеси 10 центов в улучшение среды Балтийского моря. Вместе за чистоту Балтийского моря. Neste. Для тех, кто в пути.